Привет, я этот Инсайд, мне 9 лет, и сегодня мы играем в бедроковую коробку с пятью клоунами. И первый клоун у нас говорит эти слова. Вообще-то было очень обидно. Со мной Кристофор Милопи Каст, Хизарий Денчик. Я думаю, вы хотя бы помните правила, знаете, ну, я не знаю, хотите потыкать по этим клавишам, ну вы же... Ну вы, конечно, кто у нас побежал первый тыкать на эти клавиши? Молодец! Так, э, это карта Хизари, Милопа, поэтому я на нее оставлю ссылочку, э, Кристофор, но ты там посиди, кому ты нужен? Ладно, что, я предлагаю начинать, да, э, предлагаем начинать, старт, нам сейчас выдается Кирочка, там, как понимаю, ой, а че, все не сработало, все, нас сломали, вы все наломали уже там? Давай по новой, Миша, все хуйня. Так, ладно, давайте начнем. Нажимаем эту мега-клавишу. Красивую клавишу. Нас кинула... Так, все. По -спа поставить спам-поинт. А каким образом он уже ломает? А. Или это так и должно быть? Все, наши 10 минут времени пошло. Давайте развиваемся красиво. Я чё, последний? Блин, я даден сайт, по-моему, реальный. Так, ну я по-моему последний. Я эту карту, если чё, вот это. О, а тут, а вы чё здесь очень много всего разного сделали, типа алмазы и так далее. Да. Да. А ты цены видел? Цены видел, наверное. Сейчас посмотрим еще раз. Сколько? О. Да ты что, охуел, блять, сука? Ой, застрелиться со своими ценами. Вот я чую, они гамму можно использовать. Да, конечно. Не запрещается, я сам ее использую. А, ну все. Ну, я ее везде использую и на дырмы. Ладно, в правилах не написано. Нормально. Да, согласен. Вы в правилах не написали, значит, все возможно. Мило, пишем в правилах. Вы уже опоздали немножечко. У нас прошла почти минута. Мы думаете, успеем за 10 минут? Там написано, по-моему, запрещено использовать X-Ray. На 40 минут... Последний. Я, как помню, там было написано 10 минут на развитие. Или 10 минут только, чтобы мы пока не сдохли. А, окей, блин. Ладно, значит будет очень долгая игра, которую мы все так и хотели. Такой клоун, простите за выражение, уже добывает алмазы? Конечно. Я yeah. yeah. почему бы нет. А почему бы и нет, согласен. А почему, собственно, и нет? Почему бы и нет? А да, почему бы нет? Ну? Сейчас, ты... пощадо... Так, я тоже добывал. А здесь обычно золотая кирка. Нет, ты посмотри на ее эффективность, там Нет, просто... здесь просто за 16 изумрудов. Ну, а, нет. это да. Э, нельзя так. Продавать кирки. Почему? А потому что минус экономика. Извините. А, зритого, а кирка топовая, 64 алмаза и 16 незритых Ну Откуда такие цены там взяли? Пролесни в самый низ. Просто. Я боюсь уже. Да, я там полетал, посмотрел, такая интересная большая километровая карта. Мы все находимся в тысячи блоков друг от друга. 500 Нормально, тоже а, хорошо. Нет, а... даже ста. А потом будем 150. над ними играть все вместе в пятьсот в блоков. Мы нет. решили все-таки, мы теперь все делаем в пятьсот блоков границ Я очень надеюсь, что ко мне, в мою сторону, никто не пойдет, конечно же. Сейчас э -э -э, какой-нибудь умник. Да. Да-да! Тут я офигел, ко мне Денчик пришел. Да Денчик ходит по моим путям, я вообще в шоке. Давай иди к себе на пути. А, а, а что ты скажешь? Ходит тут. Я тебе пока алмазный меч купил, на всякий случай. Офигеть, офигенно ты устроился, друг мой дорогой. Купил алмазный меч? Да, сейчас куплю. конечно, сейчас меня первым вынесут. Гениальный план. Ох ты ж, крыса! Короче, предлагаю, Тим, ты мне платишь дань, а я с тобой Тимлюсь еще тащим. Да? Вот. А может наоборот? почему так наоборот? Почему я тебе должен платить? Ты ко мне наоборот. А у кого меч? У меня тоже сейчас, может быть. Ну, пока у тебя будет меч, у меня уже будет броня. гениально. А ничего то, что у меня уже фаул этого Ну, тоже хорошо. Шизиком. Не оскорбляй меня. Почему? Ты кто такой, чтобы тебя оскорблять? Я А, ноу Ну нормально. Согласен. меня кирка сломалась! Я выдумал, какую кирку взять? Золотую или незретую? Самую гениальную, самую гениальную бери. А, золотую. Да! Для тебя самая идеальная укирка. В смысле? Я нигде его не находил здесь, были верстыки, дурачок? У тебя нет верстыка! А? Я не тебя. А... Я умел. Ну! Ну, если до 20 думаю, минут, лучше лучше увеличить. Ну да, 20 минут. Поэтому у нас еще 10 минуточек ровно. Поэтому... О! И только после этих, когда эти 10 минут пройдут, когда я скажу, что можно, вы можете только бить друг друга. Только если кто-то кого-то там да, убьет сейчас раньше, скажет, все это бангрик. Гриф. Глэк? Глэк, да. да. Ига, я тут э, нашел. О, сундук нашел. О, тут 10 алмазов лежат. Какое хорошее счастье. Сундуки. Да. Что? Сундук, вон. Мело, ты, ты сундуки добавлял. Камер. А? Не помню. О, поэтому а -а -а. очень хорошо. Поэтому. Значит, очень хорошо, что никто не помнит. Значит, э, ребят, найдите сундук, и напишите, позвоните. Так я уже нашел 5 сундуков, там были не кирки. А что? Топовая самая там силу 5, там не знаю, что то еще. Кирка на силу 5, О, он самый умный просто. А, Знаешь, здесь, здесь знаете, есть их кир кирки на силу 5, да, да, <связать> он, он мне рассказывает умный, <связать> Он просто знает все зачарования, кирок. На силу <связать> 5 <связать> сделал, так на, да. на остроту 10. Сразу Да, же. да, да. Ага. Что? Их а срай включил? Да. А? -а. Как раз у меня заготовлен, ну, ради тебя только. А, да хорошо. Да. Ты меня ищешь? Да. Да, ооо, приятно. Я складку нашел, я в шоке. Вы так распределяете, что у меня тут 15 изумрудов и еще 13 алмазов. Я в шоке. Так меня. специально так сделано. Р -р ради меня? Нет. Ах ты ж. <звук> что за музыка на фоне? Смешарики? Смешарики?! Какой яд... Ты дурачок?! Ааа, о, Крис, здорово... Уйди отсюда! Ой, извиняюсь, я извиняюсь, честное слово... Уйди отсюда, все, за кибербули, лечили как Эй, Дэнчик, давай Тим! он как достал! Крис Давай Тим! Давай... А что ты не держи, это? Я тебе дам один изумруд. Ладно. Крис испугался ему. Сказали, что. Ой, я чьи-то пути нашел. Ой, это чьи-то кровати. Кстати, я не знал, что у него фул топка алмазная. Чего? У него алмазка полностью вся. А, читер, да? Получается. Ну да, правильно, все подтверждают. Я говорил, что его надо было в начале кикать. Я просто очень умный. А у меня есть их сравнить. Как нет, уже есть, кстати, что дальше? Молодец. А у меня чит есть. Ну, мы знали, что-то читер. Пруф? Пруф? Да. О, зачитай, она. Привет. Блин, я из-за этого не могу. Ну, тоже хорошо, вот. А я там могу копать! А мы-то не. Diving. А, ну, кстати, мы же теперь О, так уже умеет копать. Ну, я... О, ребзи! Ха-ха! Всё, пойдём в защите спавна спрячусь. Гениальный ход. А чё вы... А чё, ещё никто никого не нашёл, да? Да А, так всё уже вышло? Да, уже вы можете бить, я уже сказал, нет? Нет. Да. Нет. Дат. Прух? Прух. Прух где? Прух где? Понятно, слит. Понятно, пошёл в жопу. Бот. Как с Дму за 5 секунд. Эй, так нельзя. А да, можно, можно. Сейчас найдем почитаем, подожди. А Ники скрытый, да? да? Да, да. Топ, топи. Ага, милопи. Извините. Прорвало. Нет. А ты бессмысленно с ним гнадцать, мне кажется. Ну и ладно. Ну я же не зох. Еще. Как да, все. Я не мечом бил. Ох ты ж, крыса! Блин! Ха-ха! Минус, данчик! А ну я возродился. Молодец! Обидно! Первый первый. Это потому что ми... я все, я против Мелопи. Мелопи в бан. Все. Потому что я значит, пока рассказываю, что у него за броня. У него... Назарита. Привет. У него не назарит. А тут что еще и лава была? Я шокий, друзья. А можно кровать перенести со своей базы? Нет. Почему? Потому что... Так вообще по сайте, можно было. Ооо! Как был убить? Поверил. А по-моему, и кровать-то нету больше. А да? Да, вроде бы да. Да, сейчас. Да, у него нету. О, минус клас. Что можешь отдыхать смотреть за игрой? Так, у нас остается получать самые сильные, Хизари, Кристофор, Милопий и Денчик, они все крысы, КРЫСЫ! Сам такой. Ты чё, меня Полностью согласен. Ну... Ой. Минус кирка. минус кирка, вот так и надо, чтобы... А, не знаю, я забыл добавиться. Надо было... О, все, обманул. Ну, сейчас, по-моему, нас покинул. Покинул мир. Покойся с миром, каст. Э, Милопи, о, Крис, ты вообще что ли? Я, я, очень, над... смотреть, я да. очень надеюсь, я очень надеюсь, да. чтобы ты не нарвался на них. Я... очень надеюсь, потому что я боюсь, они точно умрут. От твоей силы. Ну-ну. No, no. Ну. Mm -hmm. Так, сейчас посмотрим, насколько вы далеко друг от друга находитесь. Ну, очень далеко. 50 блоков вас. от каждой, каждого от каждого. Короче, вы поняли. Ну, возможно. Так зраймер, как будто думает, что я ему скажу, что сзади него идет человек. Извините. Я считаю. Извините, я пошутил. Я ты сейчас второй раз вдох, тежу. Сенчик. Где этих двое? Так, здесь один. А, это мелопа. Так, он находил... находится. Так, здесь кровать сломана. Э, так, вау, вау, вау, вау! Какой поворот событий интересный. Блин, дядечек. Разница была просто в высоте, но. О, сейчас может быть война быть. Война может. Ладно, не буду орать. Может быть и не будет. Так, так, так, так, так. Это очень интересно, очень интересный момент. Закрою. Не буду. Не обязан тебе ничего делать. Реально. Нет, даже еще один человек подержать за крылью живот. Орёшь много. Тебя убавить надо. Замутить. Пожалуй. Ой, блин. Нет, Я тебе так скажу, вы бы могли, но не будете. Да, потому что нафиг я. Они рядом? О, она, блин. ООО ОООО ОООО Кстати, Крис ещё живой. У нас же там yeah. с ним вроде альянс какой-то, Какой ри... Да? Как вы... Милопи давай против них, а потом обершающий схотки. <праздник> <праздник> По центре! <праздник> Ой, блин, я не хочу вам ничего говорить в Милопи. Я надеюсь, ты потом это посмотришь в когда будешь монтировать это. Тут же... Насколько блин. вы были рядом? <праздник> Мне кажется, Чhis вас даже cool? отделял в этот момент один, один блок. Я не знаю, где ты отвалился. Вы что? А -а -а -а! i̇şte Ой, блин, ладно. Так, так, так, так, так, так, так. У меня харчики есть. У-у-у. Они что-то там продолжают копать. А, нам все равно с уме в этом прикол. Нет. Ну, типа, можно было расписать? Там там слишком долго. Надо. Ладно. Так, ты к Кристофору, смотрим, где он. Где, насколько он далеко у It's Fortnite. А кто это? It's Fortnite. А, Друзья, это кто бегает? А, это Хизури был? It's Fortnite. Oh! Ой-ой-ой-ой! Ну это нормально, это нормально. Нормально. Господи, у вас на одном, можно сказать, квадратном блоке три человека. А. Квадратный блок. Ну все, пацаны. Пацаны, пацаны, все. Я нахожусь на координаторе. Кому ты нужен? Кому ты нужен? Тебя приду убивать, не переживай. Ой, вас четыре на одном квадратном блоке, просматривай. Какая схватка? Какая бы могла бы быть схватка? Я надеюсь. Все решили разбежи... разбегаться, да? Как понимаю? Нет. Этот здесь. Этот здесь. Оу. Данчик продолжает копаться. Что же, что же он хочет, все-таки найти? И находит тебе приключение на жопу! Он дерется с мелопи. Милопи, кто выиграет? Тут хизари! Ой, блин, беги! Ой, блин, все, наверное, все. Походу денчик сливается, возможно, если сливается, возможно. Спасибо, я... М, блин, это был опасный момент. Я надеюсь, Криса. Бы легкость была другая, а бы сложность. Он бы уже сдох. <гум> я надеюсь, он понимает, что за ним идет охота. Привет. Но, но, но, я думаю, что его сейчас все таки смогут убить. А, может быть, и не смогут, потому что... А зачем здесь вообще хавчики? Зачем хавчика убил? Блин. Не знаю. Это же лёгкая. Ой, нежная. О, за кибербуллинг. Кибербуллинг человек Денчик был в лопе. Денчик... А, нет кровати. Всё. Нету кровати? Нет, спавни. Не. А, Вс. Приходится Дэнчику отправляться в, в спектей и смотреть. Но, где же наш Кристофор? Сдавайся. Кристофор. Ой, Кристофор, они... Ну, далековато от тебя, далековато. Да, я тебе... Сдавайся. Вам так скажу, но все же, но все же. Возможно, есть какие-то шансы. А может быть и нет, а может быть и да. Опа! А нету шансов, его <с спалили! Кристофор, я очень надеюсь, что ты, может быть, и выживешь. Может быть и нет. Нет, но... все, Лёк, он побежал вниз. Почти за тобой успел. Но вдруг Крис, э, решил а вниз. Решил вернуться. И, ну, как бы, и сказал до свидания. Ну ладно. Поэтому. Очень, ну, надеюсь... Хорошо, мы... на квадрате. Очень надеюсь, что все разбегаются. Хорошо. Репти, вы все в разных направлениях, возможно. Э -э -э так, этот там, этот там. Я вижу Милопи, вижу Криса. Здесь вы. Ну, вас видно. Я вам так скажу, потому что, ну, из моего поля зрения я вас всех вижу. Вы находитесь Ну, далековато друг от друга. Крис, ничего не изменилось после нашей с тобой по твой встречи. А <с акцентр leaflet> кто знает? Это а может быть он. Ладно. Зачем людям подсказываешь? Ты подсказываешь? Ты кого все равно видел его. Да, кстати. Кто тебе сказал такое? Так, я смотрю. Они. Если а что, ты... то мы вообще без брони. Mm. <как> Ух, война, война. Но дружба по расписанию. <как> <как> <как> <как> гениальный план. Mm, какой именно? <как> Просто гениальный. Какой? <как> Гениальный ты человек! Ой. Так, я хочу посмотреть, насколько где вы сейчас и находитесь. Это а а... кто в каком направлении? А то я даже не могу понять, кто в каком направлении находится и начинает. Может быть, они тут и дерутся где-то? А нет, я не вижу вообще никого. Где все? Моему делу. Милопа. Я сижу за. Окей, Хизари. он здесь. Хизури очень далеко, да, надеюсь. От меня, от Милопа, да, да. А, вот да он, уже... он у нас с ним тимплей, так что с Ага, значит, они так. Вообще. общем, и сделать типа командную. Так, ну, я думаю, в следующий раз все-таки запретим команды. Зачем команды? Путь будут. Да Ой, нет, можно теперь типа пристрелать вот... по командам. Ой по командам нет, а -а -а. Не по командам. Ну нормально тоже хорошо. Не, реплей, ты, самое главное, Надеюсь запись запустила не вот этот реплей мод. Мне до него как-то все равно было бы больше. Мне вот это больше было бы, если запись. Мне если была бы запись, я бы очень был обижен. Ладно, так кристофор строится. Что он там строит? КОВОЙ ПИСЕ! Ой, извините. Длинный, да? Нет, короткий, извините. Но это значит, егошный. Эээээ! И твой. Так, я смог... Так, как его замутить? ха За распространение информации. Так, Кристофор. Ези Бай. А, ну если будет варьер, то минус жители будут. Да, минус жители. Пофигу. Ну давайте тогда последние 4 минуты. 4 а, 4, железка. 4 минуты. Потому что, Мы так, не давайте доберем хотя бы до 45 минут. До 45 хочу. Хочу, быть, чтобы было красиво. Так. Ага, ну тут, наверное, далековат. все таки находятся все от друг друга. А, вот он так. Этот там, этот там, этот тут. Вуу. Мы, конечно, на разных высотах все находимся. Казарь, как, как по делам? Один победитель? Нет, один. Один. Ну, можно один. один. Честно, сколько бы. Да. Так зачем золотая морковь вообще? Ну, не знаю, зачем вы купили. Надо было накопить под... Ну, ну яблочко яблочко. Золотые яблочки купить. Накопить, золотые яблочки купить. Да, нормально. Здесь кто-то застрял. 8. Наверное, все-таки не успею. не дойдет до вас, наверное, думаю. О, ребзи, не забывайте, что с другого края тоже идет уменьшение, поэтому как бы да. А мне нормально. О, я нашел границу. О, о, вау, вау, вау! Смотри, вешка, как красиво. Ой. Граница синенькая такая. О. Так, Почему? я смотрю за Мелопа. милопа, милопа все добывает. Блоки. Фу, не блоки. Какие блоки изумруды. Так, Кристофор вот тут. Ага. Ну, почти был рад с Мелопом, но, может быть, и не радом. Хотя... А где вот... А, вот она, хизарская морда. Почему именно морда? У а меня личика. Личика? рыло Хочешь с камеры? Камер не не хочу тоже с камер. Камер двурогим. Мяу мяу мяу мяу. Э! Нас взломал Хаскер! Быстрее! Что? Хаскер. Где? Я бы сказал, но не моюсь. Ладно. Думаю, дорогие друзья, уменьшение границы. Двигайтесь. Что-то не помогло, да? Двигайтесь всех. Секс... Потому что граница уменьшается до. У -у -у -у. о О! Привет. Драка! Драка! Смотрим, смотрим, смотрим! Смотрим, смотрим, смотрим! Кто? А, я чистый из Кто? А -а -а -а -а! Ай, Я, даже не сдох. Я даже не сдох. У меня было полсердечка. Кристофор, у тебя кровати была? Капел ты бот. Что, Нет, все кровати сломаны. Ну тогда... Капел ты бот вообще. С таким мечом не вывез. Ну, поэтому давайте все со скоростью света идем к спауну. Потому что у вас есть граница за 15 секунд совмещается до 40 блоков. Наблюдаем. A few moments later. Я пока что их срай подрублю. Ах, так нельзя. Почему? Все, вы меня достали. Один один. Что? Ч один один? А ну. Все. Догадайтесь, кто в каком блоке. так-то типа. Ой. Специальные прикольные границы у нас. Ну. да посмотри за мной. я вижу. Давайте, ноль. Давайте, ноль, согласен. Сиди тут. Круднее, ладно. Давай уже ищите друг друга. Так. Хизари хочет спускаться, нет? Нет. Нет, ты не хочешь спускаться? Он, там по нам, по нам, по идет. Чтобы будет смешно, если он такой тайм? Чтобы нормально было ПВП, расширил, э, расширил вам границу. Но, думаю, надо уменьшать до пяти. Кто, кто, да, Дуба. кто, Дуба. кто? Ну кто же? Кто? Кто будет победителем в этот раз? Кто? Кто из этих двух чебоксаров? Может стать победителем? Надо да, заколебаться ага. я, я не капываюсь. Правда ведь? Так, так, так, так, так. Так и будете, ее налево. Давайте, кто-нибудь уже убейте друг друга! Кто? Кто из вас этот будет? Кто из вас будет э, проигравшим? Изи! Хизари гей! Хизари Новое имя Он гей Какой изи раунд, кстати, был вообще? Там трапка была снизу А, да? Да, огромная, там даже бедрога не было Как он Нет, там бедрог был Ладно, ребяти, сегодня у нас а, вот в такая, нашей игре продолжительность, которой была 56 минут. 56 минут. Бедный Милопи. Бедный Милопи проиграл. И выиграл нас какой-то Хизари. Тебе вот. вообще как-то легко было, пацаны. Вы что, вы вообще будете? А, я предлагаю в следующий раз его нахер кикнуть, потому что он нам Согласна. мешает. Поэтому, дорогие друзья, спасибо всем, кто посмотрел. Надеюсь, какой-нибудь Милопи смонтирует это видео по-нормальному. И завтра, точнее. Ладно.